Ох, пахнет новенькими Милорд, наши запасы кубов Истекают Нам нужно больше кубов Сжигаем этих своих недругов Это очень вкусная камера Такая беленькая Очень классная, хоть на скрины бери Очень сосная камера Так, ну этот уровень тоже на самом деле Очень слишком прост Просто делаешь вот так, все, уровень пройдет Я не знаю, это для детей По-моему дело с Гладдес да, с настоящими конфетти. Вот это я, шок. Шок, настоящие конфетти. Все, я пойду. Во, во, во, тихо. Кто выключил свет? Вот именно, я чуть в лужу не упал. О! Уитля. Пойдем. Да бегу я бегу. Не надо на меня кричать. Я не умею бегать. О, тихо, я чуть не упала. У меня нет шифта. Я нажимаю Shift, но он не работает. Я могу заработать только залипаня клавиш. Не, но ну она немного это того. Жак пришел, а электричество отключили, е моё Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно зачем мне вообще давать все эти штуки, если не учить. Если меня ты сейчас не заткнешься, я глупо. тебя убью. Серьезно говорю. Темно, как в жопе в. Никто не знает. Почему тебя не удачи? Отличная работа! Хорошая работа. Оп! Шикарная работа. Я упала. А мне дал худшую работу. Присаживать за вонючими людишками. Что? О. Слышь ты. О. Не, не, не. Сюда в эту турель была перенесена то ли личность Каролайн, то ли... А, Что? Тихо. Извини, но такова жизнь жестокая судьба. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. А, отвернуться надо. Хорошо, я отвернусь сейчас. Ну ты реально тупой. Oh, <_<_ а ты иди вот сюда, хорошо. А ты пойдешь со мной. О, тихо, Где что? Она взорвалась. Игру случайно создавал Лукашенко. Tá, deja, карто картофельная батарея. Да, это картошка. Нет, ну к этой игре как-то явно привязан Лукашенко. Большая красная кнопочка теперь мы знаем люблю нажимать большие кра красные кнопки я думаю если бы я был президентом я бы уже начал третью мировую войну. что-то это я творю я не уверен что это полностью безопасно для моей жизни это я пойду наверное это я сделал Нельзя оставлять улики. <свист> Примерно так чувствуешь себя говно. Когда... <свист> <свист> <свист> Фальшивая <свист> подстава. <свист> ну тут есть хотя бы туалет. <свист> Уже хорошо. А вот и нет, я не согласен с вашим решением. У вас э, просроченные турели. А знаешь, кто это сделал? А как он вот это вот сделал? Разве Гледес не контролирует все и вся? Ну, хватит, тянуть, подключи меня. Да, не, не, надо сохранять э, интригу, сохранять э, продолжительность О, моего видео. <laughs> ладно, ладно. Все очень сильно, но все-таки я-то умнее, буду. И раз. Я и как было бы было я было здесь было. слишком легко. Я обошел защиту. Пип. Извини. А почему в первой части не было этой кнопочки? Хватит. Так, начинается какая-то порнуха. Я, я чертовски большой, правда? А да, да, лектор, как нахер. А. Никак не могу забыть, какая это маленькая. А я огромный. Зря я его тогда не словил. скажись он сильно ударился. Да ладно. А ты пожертвовал собой, точно. Ну да, ты же упал. Долбанулся. Как следует. Такая детская игрушка. теперь она живет внутри. прикольно. Целовый мозг, как опухоль, бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. То есть, они подцепили модуль на Глэдос, его, чтобы смягчить интеллект. То есть, ты идиот. Да. Не, ну в принципе, я и не сомневался. Ай. Ай. Так, походу, он еще и кричит. <смех> Глава шестая, падение. Ура, мы падаем в самое дно. Как я это люблю. О, картофеля, иди сюда. Интересно, что будет, если ее зажарить и съесть? Она будет вкусной. Совсем чуть-чуть напрягает лифт, который падает сверху. Он, мне кажется, может меня немножко по голове трахнуть. Мне потом вряд ли будет очень приятно. <смех> Лифт хотя бы не упал. <смех> Я живой. О нет, мою подругу. Ой, все, Гладос унесли. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео. По портал 2. Давай. Удачи.